Давай, Давай сюда Чуть-чуть рассол, рассольчику. Который остался. Из у нас, подсоленных. Да. И, и вот сюда один пойдет Огучек. огурец просто. Пусть лежит, мы его не, не Не дорезала. Не дорезали, спусти, пожалуйста. Как пахнет. Все, закладываем. Можно томатную пасту, немножко водичка или там просто доска голодная не удержит, да? Как закипит, варим тушим сколько? Около часа. Ну, можно даже поменьше. Я бы даже понял. Минут 40 бы. 40-40. 40 где-то так да. Кусочки у нас мелкие, нарубленные, порезанные, да. поэтому 40 минут говядинка будет идеально Она чуть-чуть попросядет, вся, да. повыкипит, все будет четко.